Это самое, драту тебе. <смех> Ха-ха-ха, епта. Барсук сдох. Зрелище, конечно, не из приятных. Не хочу смотреть. Фу. Уберите на. Тут все негодуют по поводу. Три горла возле компьютера жрете и всякую херню смотрите, при этом дрочите на нее, Что вы дрочите и при этом себя тухлыми носками душите, это и так всем все известно. Да не это. Че вы там делаете? Лайк, подписка. Ну и это, комментируйте, что вы по этому поводу думаете. Ну и пока.